Mm. Сегодня у нас 17 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир, вещаемый из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось семьдесят 171 день. И у нас вот тут в студии не только я и Константин Зеленин, но еще много людей, наших соратников. Так что... Всем нашим соратникам привет, привет доброго здоровья, соратникам. и по ту и по другую сторону экрана. <звук> да. так. Ага. Значит, Вот тут всем тоже пишут привет. Так, вот вчера я, а меня ругают, что по донату там не все прочитал, сегодня постараюсь все прочитать. Так, ага. ну тогда к новостям, наверное, перейдем сразу. К новостям. Да? Мавзолея Владимира Ленина будет закрыт для посещения 21-24 мая. Да, самое интересное, что он и до этого был закрыт. То есть до этого, в связи с празднованием Дня Победы, хотя он... Давным-давно отпраздновали его. Я, в общем-то, никаких конспирологических версий не высказываю, но что-то странно, почему они его не открывают. Может быть, все-таки тот мужчина с лопатой его все похоронил. Да, и, может быть, допускай, что это произошло. Или еще что-то. Вот И диваны пишут. Да, диванные войска. Я говорю, у нас нет такого имени, которое нельзя было бы прославить. И вы посмотрите, что через очень короткий промежуток времени диванные войска будут страшнее войск стратегического назначения. суд разъяснил ситуацию с Вячеслава Мальцева. Да, вот мне прислали. Я правда так и не понял, что разъяснил. То есть Бадамшин говорит, что у них нет дела. Они говорят, что оно у них есть, но где-то там, вот в, в, это, в канцелярии, там, может Я быть, где-то под столом, да, и так далее. Странно, вот очень, очень странно. Поэтому, ну, будем разбираться. У нас еще определенные новости есть. Мы, то есть, многие вещи узнали странные, которые произошли в момент, когда я сидел в тюрьме, а все наше оборудование было изъято. И сейчас мы посмотрели, что произошло с финансами. Я еще не готов писать заявление, потому что подтверждений нет, но у меня такое ощущение, что у меня украли деньги ровно через два часа, через три часа, после того, как... Ну, — Давайте, точнее, говорит, в одиннадцать 11 В 11.00. — в 11.00. — ноль ноль украли 6 тысяч долларов. — нормально. — То есть тот момент, когда все, вся аппаратура находилась точно на руках у сотрудников ФСБ. Я пока не готов их обвинить, как только я получу документы соответствующие, я напишу заявление. Очень уникальный совершенно случай, обратите внимание. То есть... Когда государство санкционирует, в общем-то, все, чего хочешь, хорошо, не расстреляли. Но мне это очень понравилось. Я даже не негодую. Я, Я сегодня ржал просто. Ну представьте, какие ублюдки, а. Дословно Здесь... Вячеслав сказал, хер с ними с деньгами. Давайте документы, что они были. Вот Росреестр обнулил стоимость земли под хрущевками. Да. Причем Собственно. Росреестр заявил, что этого не было. Это не мы, заявил Росреестр, и таким образом вот, есть определенные группы сейчас в Москве, и достаточно грамотные люди, которые считают. Ну, то есть не считаясь со своим личным временем, такие, как мы их назовем, активисты, они приблизительную стоимость однокомнатной квартиры в Хрущевке посчитали, да? Вы уже слышали, наверное, это получилось тысячи, то есть 33 миллиона, если исходить из всей земли которые под этими хрущевками, ну и так далее. То есть, из конъюнктуры рынка и так далее, и так далее. Получалось, что на каждого добрата получалось там по 33 миллиона. Да? Ну, вот теперь, если считать, что земля не стоит ничего, а именно, вот даже я и а то, который скажет, мол, Болтун, 33 миллиона 422 тысячи рублей. Вот такая вот сумма стоимости, значит, и, то есть, квадратного, э, квадрат, т, т, т, т, в общем, тут очень много э, различных цифр, ну, вот такая выпадает немаленькая, надо сказать, сумма, да? и э, таким образом, ну, кто-нибудь получит, не то, что 33 миллиона, я думаю, 3 миллиона не получит, и поэтому, конечно, огромная задача у них сейчас Сделать так, что к этой земле вы не имеете никакого отношения. Это земля муниципальная. Ребята, а муниципальный это чей? Это кто вообще такой муниципальный? Это кто такой? Это э, префект там, или там депутат. Это гражданин. Вот он такой муниципальный. Из граждан состоит муниципалитет. То есть та структура, которая находится на этой территории. И они там являются единственным источником власти. Потрясающая ситуация, то есть они там никто, их оттуда выдавливают, а зато это как бы то, то на что они имели право, то есть их земля, она спокойненько делится. Вот нам тут напоминают, что мы опять не сказали про лайки. Да, Ставьте лайки. лайки надо... Подписывайтесь на канал. Дизлайков сегодня мало, удивительно, поэтому. Поднапряглись. Также у нас работает донат. Также мы. Нам ну, предлагают еще гамак повесить. Вы не поверите. Вы не поверите. Но мы повесили во дворе. Он гости вчера лежал с телефону. Я правда не представляю, как можно это делать на морозе, холодно. Я просто там родился, где волки какать боятся. Поменяли мы все платежные терминалы. Здесь. В связи с тем, что тут мы обнаружили, что наши ящики почти, все почти поломаны. Все заменили, все в описании. Все работает, все проверено. Да. Мосгордума одобрила поправку о помощи многодетным семьям при реновации. Видишь, удивительно. То есть, многодетным будут помогать, а другим помогать не будут. Других будут гасить. Если бы они выдали по 33 миллиона 422 тысячи, я думаю, никаким многодетным и помощь не нужна бы была. Скажут, ну там принесите чуть побольше половину миллиона долларов, там, ну и нормально, будет, все хорошо, не надо нам помогать. Но... Вам. Да, да, мы сами можем вам помочь. Но они, конечно, этого не сделают. И вот еще один показатель того, что люди опытные понимают, что это обман. Жириновский попросил мэра Собянина не сносить родную ему пятиэтажку. Ну, вся его Говорит: Ну слушай, ну мою-то не сноси, да, там все нормально. Всех остальных можешь под бульдозер. Минтранс пообещал незначительные скидки в системе Платон. Видите, как замечательно. Щедрые. Да, то есть щедрые ребята хотят немножко там подвинуться с Платоном, немножко подвинуться с многодетными по пятиэтажкам, то есть там немножко так каких-то денег затратить, чтобы украсть гораздо больше. Причем вот я совсем недавно мне рассказывали по поводу Платона, что там происходит. Ну, есть определенные категории граждан из руководителей протестного движения, с которыми договорились, в том числе и по финансам, и в общем-то. Ну, смысл какой? С теми, с кем договорились, они все понимают, что они в любом случае с, ними, с них возьмут гораздо больше потом. Поэтому такая ерунда, то есть кинуть копеечку, чтобы потом обезжирить уже по полной программе. Ну, я думаю, что все это как раз выстрелит к пятому-одиннадцатому, и нам, собственно, это и нужно, чтобы это выстрелило к пятому-одиннадцатому. То есть сейчас... А вот люди наедятся с этими пятиэтажками, с Платоном, и как раз там в сентябре, я думаю, а может и раньше уже из пятиэтажек выгонять начнут, то есть он прям за хобот вытаскивать, выкидывать. Как это будет происходить, понятно, что вот привозить куда-нибудь, я не знаю, с 50 километров от Москвы, показывать квартиру, говорят, вот смотри, как классная квартира, давай мы тебя сюда переселим. Да, тот будет человек говорить, да не, я не хочу. Говорит, ну ладно, хорошо, распишись, что не хочешь. Ну, два раза расписался, на третий раз уже в такую пырловку отправить Хотя другие? могут, да, могут дыру какую-нибудь в Москве показывать, чтобы человек реально отказался. А еще будет э, такой спорт, ну как, который любили устраивать девелоперы, тот, кто... Первые десятка да, людей те получат лучшие варианты. То есть есть из чего выбрать, чтобы лохотками толкались. Я перебил, Кось, что не -не -не. ты. Воздух в капот не очистился от сероводорода. О, как И хорошо. Жи Жителей, наверное. Да как, как людям повезло. Вот удивительная вещь. Москва в Москве фактически в центре находится завод. Который делает бензин, да. Выкидывает постоянно сероводород в невообразимых количествах. И казалось, что проще закройте завод. Да, ну там этих что, заводов мало, что ли, по территории России. Но нет. Завод нельзя закрыть. А знаете, почему нельзя? Потому Средний что это бензин. собственность. А собственность у нас прописана в Конституции, а рядом блядь, стоит пятиэтажка, в которой тетя Паня живет, она вот этой херней нюхает эту херню, то есть нормально, все в порядке, но там собственность, там Конституция защищена, к ней приезжали, говорят, слышь, тетя Паня, ты идешь нафиг отсюда из пятиэтажки, потому что вот, вот так потому что мы хотим как лучше. И насрать уже на эту Конституцию, на собственность, на все. Почему? Потому что насрать прежде всего на тетю Паню. Потому что ее Конечно, не, не собственность важна. Какая собственность? На нее положили давным-давно. Да, давным, Важен не принцип частной собственности, который, над, которыми, да, над которым смеялись в процессе от 3 миллионов. Да? Важно право вот этих воров и жуликов Их абсолютное право Грабить нас, когда они захотят Понимаете? Да СК установил личности Четырех погибших при взрыве газов В доме в Волгограде Да, вот удивительная тоже вещь С этим взрывом То есть нас пытаются убедить В том, что какие-то люди проводили Самовольные работы Варили трубу из-за этого что-то взорвалось, вот сомневаюсь, что газ может взорваться так, без, ну, ты варишь трубу, он взорвался, почему, ну, наверное, Просто потому загорелся. что он накопился, да, если так он откуда-то вышел и загорелся, ну, будет пожар, но ну, не будет взрыва, и виноваты те, кто варил трубу. Наверное, виноват. Сварка – это источник огня. Там могли закурить, могли и свет включить, я не знаю. Могли что-то уронить из крови, выбило. Да? Поэтому как-то все странно. И много странных вещей. Сдержали трех человек, двоих владельцев помещения и одного того, который там варил, нанятого. То есть вообще непонятно, эти владельцы вообще какое отношение имеют ко всему этому. И вопрос заявили, что с жильем решится за три месяца, и начали выплачивать компенсации. Вот удивительно, обратите внимание, когда происходит все чистое, ну там, вот какой-то несчастный случай, взрыв, и уже сами мы часто обращали внимание, там не допросишься, там ходят, умоляют, просят, ничего никто не получает. Как только вот такая фигня совершенно непонятная, сразу все приехали, слышь, там, что компенсация, на тебе компенсацию. Жилье, никаких вопросов, давай, сейчас получишь жилье. И вот в таких случаях интересный вопрос, что же там реально-то происходит. Вот прошлый дом в Волгограде взорвался, девятиэтажный, тоже ничего не понятно. И сейчас вот этот взрыв, и все тут рассказывает о том, что всем помогут. Хотя могут, конечно, и наврать. Опять Волгоград, почему не любой другой из тысячи городов ну да. Рязанский. И вот пассажирский теплоход в Волгоградской области сел на мель. Как он назывался господи. Сейчас, сейчас, сейчас. Санкт-Петербург. Вот, Санкт-Петербург сел Сан -э -мель. на мель в Волгограде. Бывает такое. И другой пароход Иван Хурс. Ну, с ним ничего не случилось, да, он, слава богу, ничего не случилось, и дай бог, чтобы нормально он там ходил, он заменит лиман. То есть сообщили радостно: что ура! Вот там я причем не видел фотки этого лимана. Я посмотрел эту фотографию лимана: там какая-то ржавая посудина, такая страшная. Вот Иван Хурст его заменит. Теперь Плот тоже его заменит Да, Я думаю, что нужно что сделать? Нужно теперь на этого Ашота поставить. <смех> датчик чтобы никак с ним не пересекаться <смех> на наш на от 7 который утопил этого этого лимана нужно как-то его в общем-то держать в поле зрения когда он следующий раз овец повезет чтобы никого не утопил между россией и кндр запустили паромное сообщение <смех> тоже как-то вот я бы по двум причинам не поехал на этом пароме. По первой причине, что в КНДР делаться абсолютно мне нечего. Это, это первая причина. И вторая, что ну, в Азии вообще тонут всегда паромы, но паром такой российско-корейский, российско северокорейский север, российско -северо это вообще какой-то, наверное, такой... Вариант подрасстрельный, ну, то есть, страшный паром на нем. Не стоит, наверное, плавать вообще никогда. С бездетной иркутянки пытались взыскать алименты за чужого ребенка. Да, пришли какие-то судебные исполнители, причем, что удивительно, когда их послали нафиг, они ушли. Обычно судебные исполнители уже не уходят, если пришли, и я обратил внимание, в последнее время очень часто под какие-то чужие дела, я думаю, что это какая-то э, связана тоже с информационным миром система, то есть под как, какие-то программы э, совершенно посторонних людей поддергивают, которые не должны этих денег, то есть кто-то должен, ну, очень трудно, я так понимаю, судебным исполнителям, убрать там исполнительный лист или вообще, ну просто вот, грубо говоря, в информационном мире номер. Вот он есть, вот он должен, ну так же, как, в общем-то, и раньше было э, какие-то входящие, исходящие, э, куда-то их надо списать, как их списать. Ну можно одного поменять на другого, то есть послать, взыскивать алименты с женщин, у которой никогда и детей не было, да, какие-то... Э, страховые... По автомобилям тоже да, да, да. налоги на автомобили. Ну да, приходят. мы видим. Это да. никогда не было или давно продано. Вот женщина говорила, вообще арестовали машину с 2013 -го года, налог идет. Да, машину не арестовали, машину изъяли, но присылают налог все время за эту машину. То есть это какая-то система, и я думаю, что это такая грабительская система. Вот на улице Энгельса установили невидимую для антирадаров камеру. Да, в Курске говорят, вот какая-то фото видеофиксации камера, которую прям никто не видит. Я, знаете, думаю, что что невидимые камеры, наверное, это из этой же серии, когда нужно что-то списать, говорит, вот, а что камер-то нет? А, говорит, так они вот у нас такие камеры, вот вы денежки на них дали, а мы вот установили, чтобы их никто не видел, и антирадар их не видит, и вообще ничего не видит. Я так понимаю, что скоро в России тут половина всего будет такого, если мы Вову не катапультируем, того, чего никто. Никто не видит она такой не может быть муляж повесили на стол доберешься жить? А ну, что да. он не реагирует? Ну она же такая вот видите да. странная вещь В екатеринбург на празднование дня рождения николая 2 прилетит наталья поклонская давайте кон да давайте конкретку хватит пустых комментариев новостных конкретика какая 5 11 17 это конкретка 12 июня выходи Давид Барон. Выходи, Барон, и все, и 12 июня там, будет, будет конкретика. Вместе с нами делай конкретику. Пойдем рядом. По, под ручку, да. Вот, да, и удивительно, день рождения Николая II. Я вот, честно говоря, ну, не, так сказать, особо Глубоко, так сказать, разбираюсь в православии. да, Но я не теолог. Но моих знаний хватает, чтобы понимать, что в православ... для православного человека день рождения человека, который умер, не имеет никакого значения. А тем более день рождения святого, ну, который умер и причислен к лику святых. Поэтому день рождения святого Николая II, оно как-то ну, как звучит даже странно для нашего уха, да, но ну, день смерти, понятно, да, там день, когда причислили к святых, понятно, там какие-то многие другие события из жизни, которые, э и, и не только из жизни, но и после смерти, которые определили святость, да, не просто же так, ну, кто-то исцелился, там, я не знаю, что произошло, да. Ну, там три ну исключения как это? Есть. А? Три исключения: Христос, Божья Матерь, Ангкреститель. Все. Да, это. да, Шесть... я, я, я вот это и хотел сказать, да. да. И вот как ты это. Ну значит Николай Второй тоже будет исключение. Поклонская Пахлонская. Да, так решила, почему нельзя. Нет, <связ'> да. то, что если... вот видите, это значит у нас не хромакея. у нас <смех> Нет, у меня есть желание сделать его скупителем России наряду с Христом. Вот есть такие ну, идеи. И поэтому Мне как-то даже это делают. страшно слушать, если честно. <смех> <смех> да, какие-то ужасы <смех> рассказывают тут. Вот Василию призвала работать с протестной молодежью, давая ей возможности самореализовываться, то есть, ну опять же мы к православной церкви, да, то есть отдавайте Богу убогу, да, а кесарю кесарю. То есть, этим отдавайте бабки, богу-богу, а молодежи, ну, право самореализовываться. Вот так это называется. Что она их, да, да, <свят> предлагает им дать? Возможность социального лифта что-то получить, да, не потому, чтобы в этой в, как, в молодой гвардии кому-то жопу лезать, да, или еще что-то, а исходя из своих, так сказать, ну, талантов. Мы видели много талантливых молодежи, которая при этой что-то получила. Да, ничего вообще, никто. Да? На, наоборот, мы видим бездарных, которые пролазит, которых вот в комсомоле раньше, даже близко, вот там много было таких, э, э, так сказать, товарищей, прогибающихся очень здорово и находящих определенные дырочки, да куда проскочить. Но обратите внимание на всю э, дальнейшую жизнь. Но они как хорошо себя в, там в русской православной церкви нашли, эти люди из комсомола, да. Ну и там, и в других местах. И мы видим, что да, действительно, хотя они были, ну, такие, как бы это сказать, э -э... не буду я их критиковать, да. Но, по, по крайней мере, они были талантливы, хотя бы в, ка в плане карьеры. Но они их набирают таких, что они даже в плане карьеры ничего из себя не представляют. Ну да. Москалькова обеспокоилась количеством ограничительных подзаконных актов в России. Ну, вообще, это странно, потому что прежде всего нужно обеспокоиться количеством законов в России, какое-то немыслимое количество. И если вот заставить Вову, который их подписал, просто, ну, так сказать, чтобы он рассказал вообще вот. Сколько их и о чем они? Он же подписывает каждый закон, наверное, он не сможет. Если взять самых старых депутатов и сенаторов, которые там всю жизнь сидели, они тоже, наверное, не смогут рассказать. Ну, то есть, если им никто не подготовит эту аналитичку, то они не расскажут, сколько этих законов и вообще о чем они, и чем один отличается от другого. А еще и подзаконных актов. То есть, причем на каждый закон еще их там миллион подзаконных актов. Правительство утвердило правовой статус космонавтов. Хорошо, как а? Теперь знаем, кто, знаем, кто такие космонавты. У него есть правовой статус, удостоверение такое. Представляешь, теперь будет удостоверение космонавтов. Да, да. Сколько людей могут теперь решить вопрос и получить это удостоверение. Вот если бы Вячеслав Викторович был там главарем этого Роскосмоса, я уверен, что у него бы куча народу там которые к нему ныряют в кабинет они ходили бы с удостоверениями там главный космонавский советник там космонавт наблюдатель космонавт аналитик кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на тв опять так же как и на все остальное он отреагировал отказался комментировать. Вот мне нравится, Кремль прокомментировал, читаешь, отказался комментировать. То есть, и здесь тоже вот Кремль как-то прокомментировал странно, так отказался комментировать. И, значит, причем спросили Пескова, как вы на эту инициативу отреагируете, он ответил, никак. Очень интересно. Да? И да, многие сегодня там всякие жабы нарисовали и сделали в, в интернете то есть связанные с тем что у нас если запретить все что связано там с распитием алкоголя, это надо запретить фильм самогонщики это надо запретить иронии судьбы с легким Пар. паром ну и так далее можно вот до бесконечности э, загибать пальцы потому что ну, в кинематографе это очень часто или там Лепота, там, это Иван Васильевич, помнишь, что а там, МакКлючница делала. Особенно особенности национальной охоты, рыбалки. Mm -hmm. ну, ну да, да, это, да. Это. 100 грамм фильма, Да, или а, это, да, даже с критикой алкоголизма фильмы «100 грамм для храбрости», помнишь этот фильм? То есть вообще они не прокатывают. Дурдом. В России планируется ввести ограничения на продажу медицинских спиртосодержащих препаратов, Волокардин, боярышник и других подобных, как заявил вице-премьер правительства РФ Александр, Александр Хлопонин в, интер, в интервью «Россия-24». Такие лекарства должны продаваться только в аптеках, по рецепту и в минимальной дозировке. Да, ведь очень хотелось, чтобы они пили только тот спирт, который продают Ротенберги Ротенберге и никакой другой. И поэтому та мысль, что люди случайные, ну, отравились боярышником, что на самом деле это все было не случайно, да, то есть до этого никогда не травились. И если мы вспомним заявление тогдашнего главного санитарного врача Онищенко в девяносто девятом году, я вот как сейчас это помню, 99 год, и, значит, он говорил о том, что его часто спрашивают о вреде контрафактной водки и всех этих там поддельных спиртосодержащих жидкостей. И он тогда сказал следующее, это можно наверняка где-нибудь в интернете есть. Он сказал, что водка вообще не может быть полезной по определению, да, и что у него, в его практике не было случая чтобы кто-то отравился контрафактной вот этой водкой, ну или там каким-то спиртосодержащим жидкостью. Это 99-й год, то есть совсем недавно было. И вдруг с недавних пор начали люди травиться всякими там боярышниками. да, зачем туда доливать метиловый спирт, если... Дороже, да, если да, если... На условиях он не производится. Да. Это точно. То есть, скорее всего, это была типичная провокация, рассчитанная именно на то, чтобы а вот, э, все это усилить, углубить и так далее, чтобы получать дополнительные барыши. Пишут в чате, что Протон упал с э, флагом Победы. И все молчат, пишут. Но я что-то тоже такой новости не, не слышу. Знаю. Надо, в общем, для меня не новость, да, протоны падают. Если бы спросили, протон упал, я бы спросил, какой по счету. Потому что я уже сбился со счета, когда их упало 8, уже как-то это все уже считать, вроде как и прекратил, да, что считать. Лучше бы сказали, вот улетел, мы бы сильно удивились. Минфин назвал возможного администратора системы накопления пенсии. Да, причем удивительную вещь он сказал, так удивился, замминистра финансов значит, Алексей Моисеев заявил, что центральным администратором пенсионных взносов в системе индивидуального пенсионного капитала может стать Пенсионный фонд России а главным лекарем Министерства здравоохранения, а главным учителем Министерства образования, что сказал, причем это может быть, конечно, ПФР, но при условии, что ПФР справится с задачей надежности доверия. Очень как-то сложно для, для нашего понимания, вообще о чем он говорит, но о чем-то говорит таком, о чем он сам понимает, в ПФР понимают, и там у них свой собственный язык. Они там что-то понимают, потому что надо делить бабки последние. И они понимают, как они их делят. Но это должен быть такой разговор, который всем остальным непонятен. Минкультуры подготовит закон против билетной мафии. Не верю. Нет, про за, за закон верю, что победить билетную мафию не верю. Она существовала в сталинские времена. Можете представить, в сталинские времена была билетная мафия. Потом в, в, при Советском Союзе она была. Теперь она существует, и они хотят ее победить. Никогда они ее не победят, потому что билетная мафия – это не только деньги. Это образ жизни, понимаете. Это, то есть вот когда... Ну нет, дефицит, все можно купить за деньги, да, то есть, а, а это вариант дефицита, потому что есть билет, который ни за какие деньги не купишь, ну, когда уже все, все их уже по 10 раз раскупили, вот, там что-то какие-то кусочки, поэтому есть какие-то определенные люди, которые могут решить, там, и не обязательно это за деньги, но, там, потому что они там хорошие друзья и могут решить, там, дать тебе какой-то такой важный билет на какое-то такое важное мероприятия, там, театральные действия и так далее. Поэтому я не верю, что это можно сделать. И даже при новой власти, даже при народоволастии, можно будет ну, решить этот вопрос отчасти. Все равно будет какой-то вот вариант, что какие-то контрамарки через кого-то. Ну, как при Сталине, да? что есть какой-то актер, есть какой-то режиссер, у которого есть какое-то количество мест, и надо быть особо приближенным к императору да там ну не к сталину а и кому-то по я не он знаю чтобы, он, чтобы получить ну, надо Да. В госдуму внесен законопроект о налоговых льготов для инвесторов в арктику ну, может даже фамилии инвесторов. Они зачем так вот пишут? Они неправильно. Вот там э, для э, Ротенбергов, да, для рутенбергов, рутенбергов, рутенберг. да. А, Сечина, Тимченко, <смех> да. Раньше вот они недавно так написали, но потом что-то они изменились. Нет, так и надо написать Ротенберг, Тимченко, Ротенберги, Тимченко, Сечин, кто там еще этот. <смех> а, да, да, да, ну то, да. 150 человек, Украина и ЕС оформили безвизовый режим. Да, это хорошая новости, такая яркая. Да? Тут определенной категории граждан не верили, а зря. Да? Как вот говорил. Многие сомневались, помнишь, убить дракона? Многие сомневались, а я говорил, вы его не знаете. Да? Вот так, так и здесь. Многие сомневались, так получилось, что все, вот теперь... Украина без виз может ездить в Европейский Союз. Это уже с сегодняшнего дня или ну как? Да, получается. какая прелесть, а? Да прелесть вообще. Молодцы украинцы. А, тут шутка ходит, давайте ее озвучим. Вконтакте запретили, потому что правильно на контакте. Литва предоставила убежище двум геям из Чечни Ну, наверное, это все происходит в день, как он сегодня называется Какой-то защиты Дев. Да, на Ну да, там Не, на самом деле надо позавидовать их неорганизованности наверное. То есть ребята молодцы, так кучно, дружно Слаженно. Ну, если да, они нагнули Кадырова, мягко они, говоря. Да, до такой степени замордовали, да, что его не видно и не слышно. Да, он просто затих. Только То есть, день что день... бы происходило, он там рвал на все рубах, угрожал, здесь все затих человек. Представляешь? Уникально. Я да. вот вспоминаю покойную Наталью Юрьевну, подружка да. моя. Да. Она работала в областной да. больнице. И туда привезли мужика, которому засадили нож в поджелудочную железу, у него начался некроз, и он, короче, отходил. Отходил, а брат этого мужика был гомосексуалистом и как-то интегрирован в эту систему ЛГБТ. И нужно было лекарство на один день, что-то там какие-то бешеные, 60 что ли, или 100 тысяч рублей стоило... Одна, один прием, да, а их надо было колоть 20 дней, вот. ну, то есть, там, на 2 миллиона, грубо говоря, лекарств. Так вот, была налажена система, что их кто-то оплачивал, никто не знает кто, там, как-то они сбрасывались деньгами. В Москве их брали, откуда-то их привозили, отправляли на поезде в Саратов, там их брали, мужику этому делали эти инъекции внутривенные, он выжил. То есть, они говорили он вообще не мог выжить, но вот э, при таких значит, препаратах он выжил. И все удивлялись и говорили, блин, вот это да, представляете. То есть, если бы он там был даже саратским министром, он бы не выжил. А вот из за того, что у него брат гомосексуалист и интегрирован в эту систему, все. То есть, странная вещь это. И я к тому, что... не, я не против того, что люди объединяются, помогают друг другу. Я только за это. Думаю, почему же другие люди не помогают друг другу, да? Нас тут поправили с 10 числа в 12 с 10 на 11 число 12 часов отменит визы. С то есть. есть украинцы могут поехать в Европу. С какого числа? С 10 на 11, 12 часов ночи. Понял. Хорошо. А 12 еще раз напоминаем у нас. Прослушай, нет, мы пойдем смотреть все на несанкционированную акцию. Все выходим, очень хорошо, да. Все выходим смотреть на несанкционированную акцию, да. Мы не идем... Вы сказали, что акция какая-то будет несанкционирована на твердости. И что туда нельзя приходить на акцию, да. На акцию не надо. Ходить надо приходить посмотреть на несанкционированную акцию. Наш посмотреть, как это происходит. Осужденная информатор Wikileaks Челси Мэнинг вышла на свободу. Да, и вот Челси Меннинг это был мужчина, потом попал в тюрьму, стал, значит, женщиной, ну, то есть трансгендер, и тоже, наверное, в честь вот этого самого праздника сегодняшнего отпустили. На самом деле Барак Обама еще, когда уходя, там подписал что-то, значит, смягчить этот приговор и отпустить в мае. Почему в мае, не знаю. Ну, может быть, вот специально ждали этой даты. Кажется, специально это сделали, это наказание всем, в наседании остальным, чтобы они не вот так вот делали человека, просто опустили. Ну, не знаю. Я, я не думаю. Да, что там? Президент Венесуэлы в седьмой раз продлил режим ЧП в экономике. Да, он что-то развлекается, Мадуро. Сегодня фотографии, ты так не прислал, там хорошая в интернете фотография, мужик с пятилитровой бутылкой на голове, да, очень, да, очень, да. из этой бутылки он сделал противогаз. То есть там люди делают противогазы из 5-литровых бутылочек, чтобы ходить на мероприятие, где может разгонять полиция, и может быть применен слезоточивый газ. Кстати, к вопросу 12 июня тоже надо продумать, как глаза и средства, ну и... Я думаю, после 12 и, у нас только газ появится. И дыхание, да, защитить. так, так. И вот Генсек Организации Американских Государств обвинил венесуэльских силовиков в преступлениях против человечности. И это немало, потому что дальше, я думаю, в таких же преступлениях обвинят Мадуро, и как бы им в трибунал не попасть, если они будут упорствовать. Вот, значит, Луис Альмагро говорит, вот этот вот самый генсек Организации Американских Государств, что гвардия, ее руководитель гвардии, обратите внимание, да, ее руководитель видос Торрес прямо ответственно за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам. Не, в общем-то, очень негодуют. Это я к вопросу э -э, нынешней гвардии здесь. И вот если, допустим, посмотреть внимательно на Центральную и Южную Америку, ну, они как-то там вместе, да, трутся. Ну, или вообще Латинскую Америку, начиная от Мексики. Они как-то, ребят дружные, очень дружные. И если кого-то у них трамбуют, то он находит, я имею в виду, диктатора, да, пристанище в какой-то другой стране. Ну, в крайнем случае, как Анастасия Самоса в Америке, да. Ну, я имею в виду, в Соединенных Штатах Америки. Вот судя по вот таким заявлениям Мадуро, ну в Америке точно его не примут, да, давайте говорить откровенно, да, а в остальных э, государствах, ну судя по всему, тоже не будут рады ему. Это я к вопросу, почему я вспомнил про Мадура. это когда побежит Путин со своими, вот вопрос такой, куда, вот на этом пароме в Северную Корею, я думаю, они за Рис, там, за ячмень, запрос отдадут сразу, прям вместе с паромом. Там завернут назад. Нет, это, это там, в на кресты карьеру. прям повезут да. на пароме до Питера, прям в кресты завезут туда. А, а больше ты и некуда. То есть, если вот у Мадура, как бы я вижу, нет пристанища, то у Путина где оно будет, вообще непонятно. Ну, может Башеру Асуду поедет, если, если тот... Ну, сходить да, сходить. да, только я имею в виду Башеру в Гаге, наверное, уже к этому <с моменту поедет, будут перестукиваться. Киев допустил использование Яндекс-пробки для планирования наступления на Украину. Да ноль ну, поэтому закрыли Яндекс, что исходя из этой карты, могут могут напасть <смех> и захватить Украину. Чушь собачья. Ну, хотя, если так уж э, смеяться вот, при советах, да и сейчас это сохранилось так сказать, это рудимент такой, э, обязательно все вот эти вот колышки, на которых было расстояние до Москвы, они были неправильные. Вот в Мордовии до сих пор это мы неоднократно Видели, проезжая из Саратова. Расстояние стоит, значит, до Москвы. Ой, четыреста восемь километров. А, нет, четыреста девяносто шесть километров. Потом проезжая четырнадцать, кажется, километров, и следующий расстояние четыреста девяносто восемь до Москвы. То есть, а, а ты едешь в сторону Москвы, то казалось бы, ты должен приближаться, а ты у, на 14 километров приблизиться, а ты, оказывается, удалился на 2. Ну, и раньше это объясняли так, что вот какие-то там американские злодеи сюда, империалисты, придут с картами, раз, и запутаются, и не будут знать, куда им идти. Да? Вот, ну, сейчас, сейчас вот таким образом попробуют обмануть при помощи... Глонасы и так далее, пробки. Сейчас не обманешь. Давайте еще раз напомним про то, что нужно подписываться на канал, ставить лайки, обновили ссылки все на платежные системы, на донат обновили ссылку, просят нам еще тут объявление зачитать про... Начали создавать региональную группу артподготовки в Удмуртии. Есть ссылка на группу ВКонтакте под видео ВКонтакте. Есть, наверное, так будет очень сложно. Попытаюсь. Ну, в общем, пишите. А подготовка в Удмуртии. Вк. Точка ком слэш Нижнее подчеркивание пять, Спасибо. Да, и тут еще интересно, Кремль назвал русофобией обвинения в кибератаке на сайт Порошенко. Вот это Песков, обвинение в кибератаке на сайт Порошенко, это демонстрация русофобской политики Киева. То есть, что бы не сказали, говорят, это русофобия. Вы там вот что сделали, это русофобия. Вы это сделал, это русофобия. Ну, я не знаю, русофобия – это ненависть к русским, да, а вот ненависть к Кремлю, я не считаю, что это русофобия, потому что я параллель не провожу. Причем я даже не провожу между Кремлем, Песковым и Путиным. Кремль – это дом такой красный, из красного кирпича, да, который стоит в центре Москвы. Путин там и не сидит, он сидит в Нового Огарева, в Сочи. Песков там тоже не появляется вообще никогда. Он сидит на старой площади. Поэтому все, вот, все смешалось, но на самом деле все, все немножко не так. И никакой русофобии в ненависти к Путину нет. Наоборот, тот, кто ненавидит Путина, он, он делает благо для русского народа, потому что больше всех Путин ненавидит больше всех русский народ ненавидит Вова. И самым главным русофобом является, на мой взгляд, Вова Путин. Такого другого нет. Вот того, кто столько зла принес русскому народу, столько, сколько Путин, такого второго, наверное, не найдешь. Он может даже, наверное, там с Лаизовичем посоревноваться в том зле, которое он нам тут устроил. Путин высоко оценил итоги встречи Лаврова и Трампа. А, нет, ты ну не все. Вот ты главное не прочитал. Опубликовано видео избиения охраны Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне. Обратите внимание, это уже не первый случай, когда охрана Эрдогана долбит демонстрантов. Они приходят как на работу, когда туда приезжает Эрдоган. Охрана их бьет. Как-то это странно. В прошлый раз их защищали полицейские. Помните, они там дрались с охраной Эрдогана. В этот раз вроде решили, наверное, не ввязываться. Курецкие, турецкие живущие в США. Конечно, но ну какая разница? Это же происходит на территории США, как правило, перед зданием ООН такое происходит. И Путин высоко оценил итоги встречи Лаврова и Трампа, что за итоги, правда, абсолютно непонятно, потому что было сообщение о том, что Трамп передал Лаврову какие-то секретные сведения значит, вот различные средства массовой информации сообщили, что это сведения о планах ИГИЛ взорвать пассажирский самолет. И мы говорили, что тут сразу начался крик со всех сторон вчера, что никаких сведений никто никаких не передавал. А дальше все совсем интересно получается. То есть Путин диагностировал, как вот пишут, у американцев политическую шизофрению. Это американофобия вообще-то. Да, да, такой. Политический психиатр. И Путин заявил, что это выдумка, что Трамп передал Лаврову секретные сведения. Но может Лавров ему не сказал. Вот, да. И Путин... Заявил, что пред... готов представить запись переговоров Трампа с Лавровым. Там порвал на себе рубаху. Если там с Вашингтон согласует, мы представим. А потом вдруг странный заявитель. У Юрий Ушаков, помощник президента, заявил, что никакой записи нет, не велась запись, а велась стенограмма. И вот как раз это-то и имел в виду Путин. <ган> То есть запись и э э э э э стенограмма, ну вообще это разные. И как это может быть, я не знаю. Очень странно это все прозвучало. И, и все... Вот вчера мы говорили, что ну, ну так не бывает, да? А сегодня, похоже, точно так не бывает. И... Э э э опа. А дальше еще смешнее. Дальше... Э Журналистам советник президента по национальной безопасности США Герберт Макмастер заявил, Трамп мог не знать об источнике информации, которой он поделился с Лавровым. То есть навеяло. Так вот, оно пришло такой приход. Представляешь, вот президент США рассказывает. Министру иностранных дел другой страны, говорит, слышь, я вот тебе что скажу? Ты только серьезненько этому отнесись, да, самолет взорвут. Откуда эту информацию у меня, я не знаю. Понимаешь, не знаю. Но вот я тебе это сказал. Да, интересно, да, сон в руку, блин, вообще просто жесть какой. что там было, я не знаю, но это было что-то очень серьезное, потому что все той с этой стороны океана в один голос врут, врут совершенно по-идиотски, так что можно поймать за язык, не обладая там навыками Шерлока Холмса, то есть просто, ну, имея хоть малейший там, хоть маленький мозг, уже можно хватать их за язык. Путин передал секретное послание g 7 через премьера Италии. Причем в России все заявляли, включая Путина, что э, таким образом, вот как Трамп Лавров, секретные послания не передаются. Не передаются. И тут же Путин говорит, что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, я не могу вам об этом сообщить. Это секретная информация. То есть, они нам вчихляют, что так секретная информация не передается, а вот так передается. А какая же разница между передачей информации Трампа Лаврову и Путина, премьер министру Италии? Разницы нет никакой. Удивительно совершенно. Причем, я говорю, это вот новости, которые стоят... В кремлевских этих новостных сайтах одна за другой. В одном говорится, что нет, так не передается, это вообще не наш метод, да? Шурик это не наш метод. И следующий, да, я там секретную информацию слил, это вот наш метод. Это не наш метод, но мы им воспользуемся. Угу. Трамп просил экс-директора ФБР прекратить расследование в отношении Флина. Начался новый скандал вокруг Трампа, вообще он молодец, не успевает остыть старый, как начинается новый. Говорят, что директор ФБР он выгнал, потому что предложил ему прекратить расследование в отношении Флина. И теперь вот демократы-конгрессмены высказались значит, за проведение расследования в отношении Трампа. Один из них даже высказал про, про слово. Сказ... Главное слово сказал Импич. импичмент. Да. Мы, мы ждали, когда же будет оно произнесено, слово произнесено. Все, в общем, как раз май месяц. То есть все, все по, в... графику. по графику, да, да, да. Так что посмотрим, что из этого будет. Ну а суть вопроса такая да, что заявляют, что бывший. Директор ФБР разговаривал с Трампом и Трамп попросил прекратить расследование в отношении Флинна, что является в Соединенных Штатах тяжким преступлением, то есть с использованием служебного положения и так далее, и так далее. И президент, который такое допустил, он в общем-то или должен уйти в отставку, или будет импичмент, и там суд, тюрьма, Сибирь, там, в общем, все как положено. Вот Петр Васильев просит передать привет Красноярску, Красноярску привет. Да, привет Красноярску. Путин, ситуацию в США раскачивают или тупые, или нечистоплотные люди. прекрасно, Или тупые, или нечистоплотные. Видишь, как он все... И заявил, что это русофобия опять, да, вот, ну, нормально. То есть, других других э, мотивов у американцев быть не может. Либо они тупые, либо они не, нечистоплотные, а других мотивов быть не может. Путин призвал избавиться от, не... от политизации в отношениях между Россией и ЕС. Да. Ну, посмотрим, как, как он сможет это сделать. Я не думаю, что ЕС это может сделать. Э, политизация отношений... Не, то есть избавиться от политизации отношений невозможно даже внутри ЕС, даже в рамках Европейского Союза. Все-таки отношения, допустим, между Германией и Францией – это политические отношения. Поэтому как можно от политизации избавиться? Чего сказал, сам, наверное, не понял, но красиво прозвучал, так. Давайте мы тут избавимся. Ну, давай. Вот японская принцесса отказалась от титула ради простолюдины логично, принцесса, я так понимаю, училась в христианском университете, познакомилась там с мужчиной, и дальнейшее, невозможно, дальнейшие отношения были бы, если бы, в общем-то, она придерживалась традиций. То есть, традиции надо сдерживать, а любовь всегда традиции побеждает, так что классическая формула, думаю, что это для сюжет, для аниме, там, какого-нибудь мультика про японскую принцессу, да. Я сразу вспоминаю те названия, которые в конце 90-х в топах, в топах были, и почему-то мы их запомнили. Вот как-то в один год, я помню, там были топ названий, которые в этом году, так сказать, победили, ну, своим маразмом, там, о, господи, А пока там, да, да, да, да, да, да, пока предысторию рассказывал, там сын Кимчиныра, сын Кимчиныра и японской фотомодели стал покемоном. Вот это из этой же серии. Роснефть попросила Минэнерго согласовать на будущее плавный механизм выхода из соглашения с ОПЕК. Да, то есть, видишь, как хорошо. Вот, э, Игорь Сечин, я так понимаю, очень, очень любит ОПЕК, говорит, что лучше нефти нет ничего, но все-таки из соглашения надо выходить, чтобы по максимуму... Добывать по максимуму, продавать, и все-таки, наверное, не самое интересное это нефть, а самое интересное все-таки для Сечина это деньги. Поэтому он хочет, чтобы ушли из соглашения с ОПЕК и как бы, положили болт еще на один принцип римского права. Мы говорили про принципы римского права вчера, до да, который плохо учил Путин, договора. Надо выполнять. Вот такой, представляете, принцип, два, два с половиной тысячелетия назад он родился, этот принцип, но ну, до сих пор как-то вот многие не понимают, что договора надо выполнять. Тут ребята в чате пишут, предлагают передать титул японской принцессы Милонову. Очень хорошо. Да, можно, кстати, кстати у японского посольства yeah. пикет выставить с требованием передачи. Yeah. Милонова. Захарченко дополнительно вменяет взятку в 3,5 миллиона рублей. Ну, там 9 миллиардов или сколько у него... И тут еще говорят, что 800 тысяч долларов он брал. Это, в это, а кто брал, да? Это, Казань брал, да? Ревель брал. Шпак, шпак не брал. Да? Вот, так этот, я не знаю уж насчет шпака, а вот 800 тысяч при посредничестве, причем непонятно, то ли генерала МВД, то ли генерала ФСБ. Вот один сотрудник ФСБ, который посредником был Сенин якобы, а второй это генерал МВД Лаушкин. Ну посмотрим, что из этого вырастет. Но ну, Вообще очень интересная ситуация развивается с этим Захарченко. Мне кажется, они, когда в доллары покупали, у них курс был один, потом раз сдали пересчитали курс другой появился ему раз три с половиной миллиона а ну вот эти тоже взятка разница курса и синтуках экс-промоутера заподозрили в расстреле чемпиона мира да ну я так понимаю была просто разборка и чемпион мира по кикбоксингу со своим значит вот промоутером этим встретился и был обстрелян из травматических пистолетов, получил в грудь, в зубы, пишут, но ну, это в голову, я так понимаю, две в голову, в зубы, в грудь, в ногу и руку, получил ранение. И Росгвардия обнаружила под Ростовом тайник с крупной партией оружия, ну, в общем-то, в Ростовской области, я думаю, там не один тайник, а очень много таких Есть тайников, да, вот АК-74, нас... два магазина к нему, два гранатомета РПГ-18, подстволь... подствольник один, пистолет-пулемет неустановленного образца. А что же они? Они не могут установить, что ли? также гранаты F1, четыре гранатометных выстрела, два куска взрывчатого вещества, пластит и так далее, капсюль, детонат, ну, нормальное количество всего. Можно идти на несанкционированный митинг. 12, -го. 12, -го. 12 -го. А мы пойдем посмотрим, как всегда. Под Воронежем в районной администрации проходят обыски. Ну, все как всегда. То есть мы видим Сейчас усиливается, время сжимается, друг друга жрут, все это существует, как та змея, которая кусает сама себя за хвост, то есть пожирают, поскольку денег становится все меньше, власть может влиять на гораздо меньшее количество людей, поэтому попытка захватить все большее и большее пространство, она приведет к тому же, к чему идем и мы, к пятому, одиннадцатому. То есть это все усилится. И то, что в семьях сейчас происходит, вот эта ненависть, которая вырвалась, все это выльется приблизительно в одно и то же время. Столицы столице Башкортостана помиловали 78-летнюю виновницу ДТП. Да, мужик ехал на машине на КамАЗе, бабушка перебегала через дорогу классическая. В общем-то, ситуация, мужик увернулся от бабушки и задавил совершенно друг, другую женщину, которая никуда не бежала, шла по тротуару. Вы, бывает так, что... не освещаются, пешеходных переходов нет. Ну, да. Все как всегда. В Москве женщина избила дорожного инспектора да, да, да. за протокола неправильной парковки, вот такая молодец. Скунты, наверное. Да, планшет выбила, наносила удары руками и ногами, и вот интересно, применение насилия в отношении представителей власти ей тут инкриминируют а я так не понимаю, дорожный инспектор это гаишник был да. или вот ЦО. тот муниципальный? ЦО, ЦО. Или муниципальный, это, вот жерт, этот, который... Меет, сотовский, это, сотовский. Тогда меет, как маэль, вад, да, какое применение насилия в отношении представителей власти? Какой власть он представляет? Испирт, если, да, если, если он э -э офицер полиции, там, ну или действующий Они сотрудник, сотрудник тогда да. А, а это как? Я Мы вас приглашаем к нам в студию. расскажите очень героический поступок с моей стороны. Я завидую. В Сингапуре появился гигантский автомат по продаже спорткара. Да, вот водка есть... фо такая. Так. А у нас Рогозин... Вот так, представляете, бережа, и берегу. так выглядит автомат по продаже спорткаров. Бережа, Там есть Бентли, Феррари и так далее. Я так понимаю, что ты подходишь с карточкой, да. съешь и оплачиваешь, бережа. и через бережа. две бережа. минуты бережа. по лифтам тебе привозят ту самую машину, которую ты заказал. Бережа. Буквально 160 тысяч долларов и все. Целофаля. Да, представляешь, ну, вообще, mm -hmm. это. Это даже как-то вот комментировать в наших условиях странно, да. Ну, То есть это такой новости. уровень, который, который мы можем увидеть только в фильме в каком-нибудь там, я не знаю, да, в Матрице да. какой-нибудь. Да. Сегодня у нас же шутка была по поводу того, что Рогозин в 2020 году собирается выпустить военный дирижабель. Да, дирижабль, да, ну вот, да, у Рогозина будет дирижабль, Внесенный ветром. точно, да. Лэндзепилин такой. SpaceX займется космическими похоронами. Илон Маск занимается вообще всем. Даже, даже хоронить взялся. Причем это будет мемориальный корабль. Раньше тоже отправляли, там какие-то капсулы делали, выкидывали в, в, на орбиту, куда-то даже, даже отправили. Я вот себе записал. Сейчас уж не помню, куда, куда отправили куда-то в дальний космос отправили даже прах, ну не найду сейчас, вот, а это будет прям мемориальный корабль, то есть это будет э -э, кладбище летающее такое, туда отправить, и будет он там вокруг э -э, <сёк> да, Почему нет, если есть спрос, надо предложить. Я вот предлагаю маску уже сейчас, уже можно это сделать, э -э, делать другого рода кладбище, э -э, электронное кладбище, то есть сейчас уже можно э, определенные параметры считывать с человека. Можно, так сказать, интеллект и, и так далее. Личностные особенности. Я думаю, что скоро уже о, будет это развито. Ну и о, эту, как она называется господи. Проекция, это как, да. как она называется-то, господи. Проекция. Голограмма, конечно. То есть можно делать такое-такое кладбище, в общем-то, Куда можно прийти и пообщаться с своими умершими родственниками, да, то есть в виде голограммы, ответы на простые вопросы, может, ну, а в дальнейшем, конечно, это будет развиваться и будет более интеллектуально, и в конце концов, я думаю, что большой разницы не будет между жившим родственником, да, и умершим, ну, с точки зрения интеллекта, потому... да, если скачать там. Да, поэтому я думаю, что так и будет. Вот к кладбище будущего, они как раз будут такие. Может быть, это, конечно, страшно, но люди привыкнут, и самое главное, что утрата будет не такая страшная, когда можно прийти, пообщаться, поговорить, да, то есть, все-таки будет некая иллюзия. Вот спрашивают, почему радиоактивные отходы не отправлять в космос, зачем хранить их на Земле? Ну, во-первых, сейчас, может быть, это уже имеет смысл, когда Маск сделал полеты в космос дешевыми. Но при той дороговизне полет в космос это не имел смысла. Сейчас, если вот будет там полет в космос 30 тысяч долларов, как они обещают, стоить... Ну... У нас это опасно, они могут упасть. Ну да. Нет, протон, наверное, не сможет их поднять. Да, вот Илон Маск начал тренировать роботов с помощью виртуальной реальности. То есть, это самообучающие системы, их будут в общем создает искусственный интеллект таким образом, ну или подходит к этому. Индийский подросток со стал создателем самого маленького спутника в мире. Дай бог, как говорится, флаг ему в руки. Вот кого надо двигать. Это вот по поводу того, там это Васильева сегодня рассказывала, по поводу того, что молодежи надо дать дорогу. Ну дайте. Вот индийский подросток может создать самый маленький компьютер, этот спутник в мире 64 грамма. Почему наш никто не могут создать? А если могут, то почему им никто не дает никакого движения? Да. Российский уфолог обнаружил звездолет в Антарктиде. Там фотка есть, вот такая. Ну, что-то я звездолет не вижу. Ну, кстати, тень, если вы видите, очень большая там. Какой-то, какой в общем-то, в Антарктиде звездолет И поэтому надо всем собраться и поехать его раскопать ну, В общем, интересно Интересное занятие Я бы после 5 -го, 11 -го, обязательно обязательно-обязательно Поехал да, в такую экспедицию Садовод-любитель из Уэльского, могу ошибиться, Денбешира Вырастил острый перец, предположительно, самый жгучий в мире. Стручковый перец под названием «Дыхание дракона» имеет 2,4 миллиона единиц по шкале жгучести. Скорило. На 900 тысяч единиц больше, чем у нынешнего рекордсмена. Вот утверждают, что обычно вот тот перец чили, который мы едим там, и во всяких грузинских блюдах, он, он 50 тысяч единиц по этой же шкале. А это 2 миллиона 400, то есть в 48 раз сильнее. Интересно, он при высыхании не загорается. А его, говорят, нельзя даже руками трогать, если потрогал все. Прив... Не, с перчатками. А? одевать. Когда... Да, представляешь, вот... У кого-то, если угостить таким... Альтернативное анестезирующее средство. в бедных стран. Бедных стран... все остальное не имеет значения. Да. Анестезирующие средства. То есть, если здесь, перцем помазали, то все больше ничего у тебя не болит вообще. Вообще хирурги говорят, что хорошо зафиксированному пациенту анестезия не нужна. <смех> <смех> дикие пчелы атакуют жителей Лондона. Огромный э, рой э, э, диких пчел высадился там среди э, дороги. И роятся пчелы. Если это те самые дикие пчелы, которые так называемые пчелы-убийцы, то это, в общем-то, не очень хорошо. Странно, причем. Вот эти пчелоубийцы, они также убивают и обычных пчел. Не только людей кусают. Вот на Сахалине спасли погибающего на морском берегу дельфина. Ну, слава богу, в общем-то, хорошая новость. И в московских ЗАГСах продолжат жениться в рваных джинсах и шортах. Если вы помните, хотели запретить э, значит, э, жениться в джинсах шортах, ну и так далее, кто... Кто в чем хочет. Я вспоминаю по этому поводу историю своей жизни. Ехал как молодым человеком, был уже женатым. Ехал в такси. И таксист мне рассказывал. А он такой взрослый, он под 40 лет. Он говорит, пошел в ЗАГС в Октябрьский. Ну, и без всяких церемоний решил жениться, потому что женщина взрослая, его супруга, и они приходят значит и вдруг видят двух бомжеватого вида людей, значит, ну, а синюха такая, ну она как-то одета и значит, а синий Вообще ужасен, почему потому что у него одежды не было, они взяли коврик, такой раньше круглые коврики э -э -э, клали перед входом, сделали в нем дырку, одели ну, как пань, и здесь, и здесь как-то закрепили. И вот он пришел в ЗАГС, а их оттуда гонят, и говорят, вы там не по форме одеты, они кричат, в каком законе написано, что мы должны по форме одеты быть, мы... а почему им нужно было срочно обжениться потому что тогда давали 200 рублей всем, кто женится это были космические деньги и водку да, нет, нет водку-то это понятно но ну, им главное было деньги водку давали в смысле ее продавали же за деньги главное 200 рублей давали на халяву нет, водку продавали с паталоном, но она стоила денег а у них денег не было, если у нее... А это 200 рублей, если ты ни разу не был женат. И вот и, и дама это кричала, что она ни разу не была жената, то есть замужем, и еще за фигня такая, и мешают ее счастью. И эти хотели избавить себя от такой мароки искали, а у вас свидетелей нет, ну и вот этот таксист говорит, ну мы говорит, с женой скаль, мы будем свидетели, и хорошо, нормально, все получили себе 200 рублей, ну, то есть бумажку вот эту на получение денег, 200. знаешь, как они бухали, так что даже в советский период не, не запрещали в джинсах, в шортах и в ковриках жениться да? А почему-то сейчас с какой-то стати кто-то запрещает А если там представитель макаронного монстра придет в дуршлаке То его, ему Соли тоже да, запретят, я что-то не понимаю Американец подал в суд на девушку за использование телефона на свидании Бедолага, пригласил даму на свидание пошли в кино а она из за значит за 15 минут просмотра фильма 20 раз куда-то там ну переписывалась в телефоне и он очень обиделся попросил ее этого не делать а она ушла и вот он требует с нее 17 долларов 31 цент большая глупость я могу так сказать что если вы вот всем парням Исходя из моего жизненного опыта, да, то есть, если вы общаетесь с девушкой, а она все больше предпочитает телефон, то лучше сразу тогда жмите ей корягу, оплачивайте ей не только билет в кино, но еще и на такси, так, и, и пусть она едет, да, потому что если, если все нормально, поверьте, она в телефон не полезет, поэтому имейте это в виду. Вот спрашивают, кто нас спонсирует, да, я хочу... вы. Надо помнить, что у нас работает донат. Подписываемся на канал, ставим лайки. Да, нас спонсируете вы. И, в общем-то, последнее, последнее время, если у нас какие-то еще до этого доходы были, то сейчас очень тяжко в связи с тем, что обру обру обрубается со всех сторон. Все наши так называемые спонсоры, да, там, госдепы, которые в кавычках, Вокруг их, так сказать, собственности коммерческой рвы, рвы, рвы выкапывают как в вокруг феодальных замков и устраивают всяческий рок-н-ролл. То есть они очень серьезно испугались, я имею в виду путинцев, и стараются с этой стороны нас ударить, но никак не могут понять, почему мы существуем при таком малом количестве средств. Почему-то вот у них, они вдолбили себе в голову. Но ну, я так понимаю, что они сами себя ввели в заблуждение. То есть, все вот эти Славьёва, Киселёва, которые каждый день рассказывают про какие-то бешеные деньги, да, которые там Госдеп присылает, еще, а, они э, очень здорово вводят в заблуждение всех, и поэтому люди, которые даже против нас с той стороны воюют, я имею в виду ФСБшников, там, ментов и так далее, и которые это не находят, они не верят, что этого нет, и они пытаются что-то еще раскопать, а не получается. Я представляю, как их начальники дрючат, вот этих нижних, а это, наверное, чудовищное дело. Я разговаривал с одним моим товарищем, ну он депутат Государственной Думы, и, и, и что-то говорим Он говорит, ну как дела там, как, как, По поводу финансов Ну он миллиардер он за, Зашел разговор по поводу финансов И там Что там а, Ну он не помощь предлагал Нет, он, ну как, как как у тебя дела я говорю, Да все нормально Да я уж слышал, у вас там типа В финансовом отношении Чуть ли никак как у него Я рот открыл Я говорю, а откуда ты слышал-то он говорит, ну вот так говорят. Я говорю, ну, Соловьевски силен, что ли? Ну нет, а вот какие-то там люди в погонах туда-сюда. Я говорю, ну ты что, ты что слушаешь-то вообще? Я говорю, ты серьезно так думаешь? Он говорит, да, я говорю, ну нифига себе. Ну, взрослый, умный человек, да, и, -и, -и, -и такие мысли странные вообще. Так, давай ответим на донат. Привет Сергею из Талдома. Валера Вербилки. Дмитрий. Сидит Вова на березе, а береза кнется Посмотри, товарищ Мальц, как он... Когда власть захватит, можно я Димон кроссовочки заберу. Очень хочу насрать в них. А, но только если для этих целей. Игорек и Маринчка на святое дело. Спасибо. Пока людям будут выплачивать зарплату, жить Хоть и копеечный, народ бастовать не пойдет. Как сделать, чтобы у государства не было денег на зарплаты? Нет, народ, во-первых, не все получают заработную плату. Во-вторых, вы же понимаете, когда начинаются потрясение то с зарплатой все в одночасье прекращается. Вы это еще увидите, как начнет лихорадить. Василий Кучин, что будет с инфляцией, когда возьмем власть? Ну а разве инфляция нас... Особо сильно будет интересовать уж. Давайте говорить откровенно. Инфляционный вариант экономики нас тоже не пугает. Ну главное то, чтобы средства не расхищались, и чтобы они выплачивались ежемесячно. Там. Ну, будет, если инфляция, в чем я сомневаюсь, ну, даже если она будет, ну, будем платить два раза в месяц эти средства, и чего? Но ну, они будут э расходоваться людьми. Экономика будет развиваться. Для экономики инфляция очень часто благо. так соратником на чак-чак с чайком кофейком. Спасибо. Спасибо. На кирку и лопату для Ротенберга. Спасибо. На что-нибудь. Так. И сейчас попробую я еще. А то вчера меня ругали, что я нет, не все донаты поставили. Пока сейчас... там ищете. Да, я не вопрос не... задают. Вот. Ожидает ли ваша коалиция повторения октября 1993 года в Москве? Ну, конечно, нет. Октябрь был проигрышным вариантом. А мы рассчитываем на победу. Так вот, фото с прогулок сейчас. Вчерашний донат uh -huh. еще прочитайте его надо открыть так вот. Волгоград Вологда Зеленоград Краснодар Санкт-Петербург и Пушкин там нет, это, не как мы показываем Серпухов Тверь Чебоксары Черногорск. Так. Ага. Так, я сегодня... Так. Кто-то хотел у нас сегодня выступить? А. а, -а, -а. Давай. Что там, с донатом? Сейчас. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер, дорогие соратники. Вот сегодня уже говорили по поводу Тверского суда Я хотел рассказать о незаконной судебной практике в России, которую, оказывается, стали использовать. Все вы, наверное, знаете вот эту вот потрясающую в кавычках историю, когда за неделю до теракта в Питере ФСБшники занимались тем, что ловили русских националистов распространив ориентировки на всех нас, по которой меня и задержали в 7 часов вечера. Меня осудили, получается, стоит и попытки, поговорили к штрафу. Я подал апелляцию согласно закону. Никто не перезванивает, не звонит. Зашел недавно на сайт Мосгорсуда, и оказалось, что ни слова о апелляции там не написано. Сразу написано, что поигра... ну, постановление вступило в силу по первой инстанции. Также оказалось и у Константина Филина, который был задержан за 2-е Так что вот такая вот практика стала использоваться нашими судами. Ну, вернее, не нашими давно уже. Так что, я думаю, это не первый не последний случай. Вот сразу вспоминается слова Александра Белова, когда запрещали ПО русские, также запретили Александру, одному из лидеров ПО, присутствовать на суде. Он сказал так, когда мы будем судить вас за ваши поиступления, мы разрешим вам, разрешим вам присутствовать на суде. Так и тут, мы разрешим вам подать апелляцию, но так как вы наделали очень много поиступлений, разумеется, итог будет неизбежный. Вот разговаривали, куда побежит Владимир Путин. Да если даже в Северную Корею. Вы не забывайте, что Путин как раз-таки подписал какое-то там сотрудничество с Северной Кореей. Вот мы как раз по этому сотрудничеству всех их обратно и вернем. И осудим. Также хотелось сказать по поводу Дмитрия Демушкина новая информация. От него находится он на строгом содержании. Все контакты с ним сведены к минимуму, даже для родственников. Поэтому, кто хочет его поддержать, заходите на наши ресурсы, присылайте по возможности советства на карту, указанную там. Все собранные деньги пойдут на помощь Дмитрию, родственники сами будут передавать передачи, так как количество по килограммам ограничено, поэтому мы просим, ну, вот таким способом ему помогать, потому что, ну, сами понимаете, кто-то поишлет много тех продуктов, которые окажутся ему запрещены, ну, по тем или иным причинам, и в результате человек будет голодный. Поэтому просьба не забывать помогать, вместе победим. Помогаем. Свободу Демушкину. Свобода, Спасибо. Демушкину. Спасибо. Пойдем. наводчик, метатель баллонов. Мальцев, да здравствует, революция. Ура! Ура! Привет, Вячеслав! Кто будет в оппозиции после 5-го, 18? го, -го 17-го? Хороший вопрос. Я думаю, они сами определятся, кто будет в оппозиции после 5-го. Но. Мы же стремимся к народовластию, а народовластие не предполагает вообще никакой оппозиции, потому что нет власти. Ну как, власть народа. Ну власть народа, да, Ну и оппозиция, то не может же народ быть и во власти, и в оппозиции. Поэтому, не, понятно, что каким-то людям что-то будет не нравиться, ну ради бога. Вот пишет, смерть олигархам, пока людям будут выплачивать. А, это мы читали, так, так, сейчас... Что предполагается делать с банками после 5-го предлагается национализировать центробанк? Да, ну это процентов, конечно. То есть центробанк это должна быть национальная организация, безусловно, вообще никаких даже, двух мнений быть не может. Мы за вас за правое дело, но огромное пожелание не произносить слово православие. В аспекте христианства не пугайте народ. Православные христиане это как. Мальцу за Путина. Ну ладно, хорошо. Я принципиально не платил ни разу за капремонт, Ирина. Ваше мнение о Капремонт. Мне угрожают, что придут приставы, заперут телевизор или снимут дверь квартиры. На подъезде вывесили эту стражилку. Надеюсь, продержаться до 5.11. Давайте, держитесь. Дверь квартиры навряд ли они могут забрать. Я вот надо посмотреть перечень но как это дверь квартиры навряд ли хотя сейчас может быть они там подзаконными актами все изменили телевизор тем более да неправильно понимаем цели ВВП сохранить власть ведь если оценить все что делается то получается что цель другая развал РФ конечно да старинный русский городок Стас Клёпики, да, спасибо Так, на общее дело, на общее дело Сергей, Ксения, Константин, Балакова а, Дронов, Владимир, по усмотрению а, Крестов Сергей Геннадьевич, на благие дела Елена, победа нам на благое дело во, во имя народа отец и x 12 апреля и вчера писал вам на почту гляньте пожалуйста хорошо кость на помощь это нашим да. я посмотрел сейчас когда в эфир э, будет приглашен купцов андрей георгиевич не знаю приглашайте с удовольствием и евгений вы тоже спасибо евгений пишут совсем забыл новиков согласен и хочет эфир пригласить его я ему сегодня в контактах под видео написал телефон на который ждем от него звонка по-другому я его пригласить не могу. Девушки слева, привет. Здравствуйте, Вячеслав. Создайте список законов или скажите нам, какой и где, которые будут отменены на следующий день после революции. Мы практически 99% отменим законов, которые уголовный Кодекс можно оставить в определенных его частях, да, то, то есть, конечно, там никакие старые не должны присутствовать и так далее. То есть, ровно половину оттуда вымороть, но какие-то там убийства, изнасилования и так далее, то есть, это, безусловно, останется это не принципиально, да. Сегодня день конституции в Норвегии, 13 мая, зачем смерть Фритьев Нансона, да. Да, он побежал на лыжах в 70 лет. Вот все-таки хорошо, мужик жил и хорошо помер, да? Жил как человек, и помер там что-то, полтинник, что ли? там на лыжах в 70 лет пробежал, что-то ему взгрустнулось сказал. и помер. Да, сейчас, я думаю, молодых людей, вот загони полтинник я на лыжах, даже... половина поумирает. Быть, Виктор пишет из Артема, спасибо, да. Вот я по вчерашним да. сообщениям угу. донатам готов про зачитать. Давай. Я не знаю, какие вчера были озвучены, поэтому вот начну с того, что есть. И Ступина с любовью, Александр. Спасибо. Передайте таки марку половину. Паулос. Спасибо. Почему летчика не простили, а что даже киселем не показал. И это мы вчера говорили, да. Нет, а мы вчера один только не сказали какой-то донат, один только. Хорошо. Вот, да, вот про... Продан, про, продала ненужное, будущее важнее. Вот, состояние. вот это вот как раз этому не сказали. подготовки, привет, из Волгограда это говорили, да? Угу. Может быть. Ну, кажется, Не вижу смысла давить мелких грызнов в своем регионе. Приеду в Москву давить главную крысу. А да. после уж и приходь с ними займемся. Очень хорошо. Макс, молодец. На ликвидацию ветхого жулья. Дядя Славе, привет. Вот. И хуйлов, хуйло, хуйлович. Мне на билет в санатории Индигирки очень хорошо пробный спрашиваю как перевести деньги у нас пробный под видео есть тоже... ссылка Кор... людмила ссылка Мудрый. под видео написано задать свой вопрос в прямом эфире и помочь проекту нажимайте на нее там все очень просто так победим сварга аноним спасибо якут и так, кто тут еще тоже вот спасибо пишет. но ну, это какой-то такой знак. Два знака каких-то, которые я не могу прочитать. Спасибо. Так, ну давай. Ага. Вот а я... я. Как я... Да, нет, Адрес, все хорошо. Я сейчас еще скажу. По поводу Удмурте написали еще, попросили озвучить номер телефона. Угу. Давай. Озвучим. Озвучиваю. Чем тут заниматься? Что там? 8? 904, 245, 58, 28. Я че за номер-то? Ну, хоть скажи. Это координатор группы Удмурти, который собрал в ВКонтакте. Артподготовка. Артподготовка. Ну, надо вывесить собирает. на сайте, в том числе. У нас она вывешена в официальной группе 51117 революция, артподготовка. Руслан Тимуршин, он значит, группа Руслан Тимуршин прислал, значит, сказал, что вот та предыдущая, какая была опубликована на сайте, да, группа, то ли продана, то ли отдана просто так под группу поддержки время исполняющего главу Удмуртии Бричалова. Уже заменили. Да, уже, уже заменили все. Впереди много работы, референдум за возврат прямых выборов мэров, акция 12 июня. Выборов госсовету Госсовет Удмуртии. Хотелось бы объединить всех сторонников по всей Удмуртии в этой работе. Очень прошу объявить вас в эфире о начале работы региональной группы в Удмуртии и, ваших, и, призна, и призвать ваших сторонников, которых мы еще не знаем, присоединиться к нам. Писать предложенку нашей группы ВКонтакте бесполезно, полный игнор. Хорошо. Пишут, что на самом деле много не прочитали последнюю страну. Алик Данилян Мальцев третий раз не зачитал мой донат. Ну да. Это как. Броницкий мильдор. Причем у Алика такой этот мальтийский крест такой. То есть это вот откуда пришла. Давайте, может быть, сейчас попадется. Алика. 700 рублей от 8 человек. Передайте привет Борису Дзен Дзубер. Нет вопросов. Слава и Хунта, привет. Чуток помощи Серго Став. Радмир. Вячеслав, расскажите про голодовку валютных заемщиков Совкомбанка, Радмир. На революцию, на газификацию. Северяночка. Надеюсь, надо пригласить сюда. Мы же приглашали валютных заемщиков. У них там продолжение банкета, что называется, ну в кавычках. То есть они молодцы, они очень хорошо, профессионально протестуют и могут многие вещи подсказать. Надеемся, все патриоты улетят и обойдемся без оружия. Алексей Сергеев, Смоленск. Летос. У него нет шансов, громко заявили обстоятельства. Он неудачник, крикнули люди. У него все получится, тихо сказал Бог. 56У. Вячеслав, добрый вечер. На общее дело передайте привет Рязани. Вячеслав и его пантерка, Тверь. Педики оказались смелее всех традиционных россиян, открыто выступили в суде да. против Кадырова, а десантники только бутылки обдолвали. мы вчера уже и говорили, я читал, все. Ну, Давай, угу. тебе слово Хорошо. Тогда. Значит, меня на прогулках и на акциях периодически спрашивают люди, вот почему ты не выступаешь. Но я им все время говорю, значит, что просто мне... Извиня, я перебью, он уже несколько раз приезжал а. выступать, но никак у нас не, не удавался. Да, да, не да. Нет, но ну я просто хочу сказать по существу, что значит, я на 100% согласен идеологически с Вячеславом Вячеславовичем Мальцевым и со всеми его стратегическими ходами. Поэтому мне нечего добавить к тому, что он говорит. Если я что-то говорю, то исключительно для того, чтобы что-нибудь передать нашим комиссарам, нашим этим командирам, нашим активистам. В остальном просто мне нет смысла, потому что я готов подписаться под всем. И вот, значит, в последнее время в письмах меня тревожит вопросом. Вот, какая конкретика? Сегодня, кстати, звучало тоже вот из другого э, источника. Чем нам заниматься? Значит, нам надо заниматься агитацией и пропагандой. Вот эти два момента. И больше ничего на самом деле. Почему? Почему? Потому что режим в Российской Федерации – это структура, которая не меняется по частям и не меняется добровольно. Она может поменяться только сразу и только целиком. Такова ее структурная сама основа. Потому что в основе нашего режима сейчас – это бюрократия среднего и верхнего звена. После чисток, которые осуществлял Иосиф Федорович Сталин, они объединились, они друг на друге женятся, выходят замуж и передают свои должности по наследству. Вот сколько это лет, можете посчитать, с 1953 года, да? Это получается у нас 60 с лишним лет страной на местах правят родственники. У этих людей нет идеологии, у них есть родственные связи и желание носить штаны, вот эти вот. Пордовые штаны, желтые штаны, красные штаны. И они, между прочим, даже не пытаются прыгать из места на место. То вот есть он родился, допустим, на районном уровне, он будет двигаться в этой плоскости. Это очень четкая структура. Они знают, чего хотят и чего могут. И выборами их не проймешь. Мелкими какими-то актами их не проймешь. Их вообще практически ничем не проймешь. Как тыловых крыс, я вообще не прошибешь. И они являются реальной основой. Все остальное приходит и уходит. Они остаются на месте. Поменять их в каком-то отдельном районе в каком-то отдельном городе или в области невозможно вот если вы помните евдокимова например да вот он был э, известным артистом да вот он стал э, стал он губернатором вот его убили через два года и все было шито крыто и эта модель которую мы с вами можем наблюдать то же самое было с лебедем если они не вписываются в общую структуру то они убираются либо их сажают в тюрьму либо их убивают поэтому мы не можем ничего сделать постепенно. Но, слава богу, для нас все делает Владимир Владимирович Путин. Он действительно всех ведет к революции, как и говорит Вячеслав Афиславович. Потому что он настолько закручивает гайки, что он практически полностью истребил производственные силы. Он практически полностью истребил любое предпринимательство. Я уже уверен, что сейчас силовики получают свою зарплату из кредитов, взятых в Китае. И вот поскольку у нас везде сплошная ложь, и никто не знает ничего, они сами ничего не знают. Потому что когда наступает реальная власть бюрократии, то живет только одна отчетность. А отчетность такова, чтобы убедить начальство, что все хорошо. И поэтому конец наступает, как и полагается ему, неожиданно. И вот здесь вот мы должны быть прежде всего готовы. И вот не ждем, а готовимся, прежде всего относятся к тому, чтобы когда власть врухнет, мы могли не позволить пролиться крови. И поэтому мы ничего не можем сделать по частям, но мы должны готовиться. Нужному моменту. А это есть агитация и пропаганда. Что мы можем значит, с вами агитировать? Две главных вещи. Первое это прямое народовластие. К чему придут люди, когда эта власть рухнет. Это очень трудно понять для многих, потому что люди вообще ну, склонны а, искать доброго царя, хорошего начальника. Но годы прошли, десятилетия, даже столетия, можно сказать, прошли, когда люди не имели возможности самостоятельно решать. Если вы будете эту двигать тему вашей агитации, то проводите чисто жизненные примеры. Ну, например, вы когда в магазин идете, вам надо, чтобы вам дали команду, что покупатели или не покупать, или справку за покупками в магазине. Ну, сами же выбираете. Ну и здесь тоже выбираете. и начальников все тоже можно выбирать. Чтобы люди не боялись отсутствия, Смотрите, туда, да? А, да? Чтобы люди не боялись отсутствия прямого руководства в решениях, пытайтесь довести до их ума, чтобы они были самостоятельными. И чтобы они были готовы. И что касается революции, то будьте едины. Никакого насилия мы применять, скорее всего, и 99, 99,90-х не будем. Почему? Революции проходят мирно. Гражданская война, это уже бойня. Но революция ну, 91 год вспомните, февральскую революцию вспомните. Ну нет там никакого, просто люди собрались, они были структурированы, организованы, они поставили четкие условия, и все произошло. А потом уже все остальное начинается. Поэтому агитации, пропаганда. И не думайте, что вы не делаете важного дела. Это самое важное, что мы можете делать. И это действительно нужно и чтобы все знали, что есть такой Вячеслав Вячеславович Вячеслав, Мальцев, что есть такая программа подготовка, что существует народовластие как форма что управления. У есть идея 5 -11 да. и Это главное. Даже да. можно без Мальцева, без арт-подготовки, да. без всего. Главное сейчас двигать. 5, 11, ну да. 17. Вот, это было, 5, да, 11, это было 17, в списке, 17. который я хотел перечислить, но тут меня уже поправили, потому что мои, мы, мои мысли читаются. Мы все думаем, одинаково. Да. Пойдемте все-таки 12 числа, сходим, посмотрим на несанкционированный да, митинг. Да, вот это очень хорошая мысль, которую Костя сказал. Я раньше думал, что надо выйти на несанкционированный митинг, а сейчас я думаю, так можно просто прийти посмотреть на, на несанкционированный да. митинг, что не там? принимая в нем участия. да Для говорят, какого. будет очень интересно. Да. Да. Да. Путин, Путин свободу Чеушеску так победит Путину судьбу Чеушеску только, только так победим. Да согласен, я с этим согласен. Спасибо, что вы нас Подождите, смотрите. Еще объявление от Рыбинска, пожалуйста, озвучьте, друзья. В Рыбинске место и время прогулок изменилось. Теперь в два часа по воскресеньям у памятника Дерунова. Спасибо, спасибо, спасибо. до свидания. До свидания. Пользуюсь случаем. Не ждем и а готовимся.